Всем привет сегодня у нас очередной очень интересный проект это у нас фс-портал гармошки так называемые в процессе монтажа мы будем использовать нестандартные комплектующие то есть нестандартные материалы при монтаже расскажем покажем это все и в конце проверим нашу работу с помощью аэродвери и дымогенератора. Монтаж подобных конструкций всегда требует высокой квалификации от специалистов. Помимо высокой квалификации, также обязательно необходим опыт в проектировании таких систем и также опыт в реализации их, то есть в установке. Помимо этого, необходимо использовать специфическое оборудование. В нашей практике очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда к нам приходят заказчики с желанием установить нестандартные конструкции, какие-то эксклюзивные решения. Но некоторые варианты они автоматически отпадают, когда мы приезжаем на замеры и видим проемы, потому что есть определенные технические ограничения, и, соответственно, проемы уже сделаны таким образом, что... Невозможно установить конструкцию в той или иной конфигурации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, если вы хотите остеклить в, ну, то есть ваш дом какими-то решениями, интересными решениями, необходимо их планировать на этапе проектирования. Тогда можно предусмотреть все тонкости, что касательно монтажа, узлов примыкания, материалов, которые будут использоваться при монтаже. Также мы учитываем в том числе и теплотехнику всех узлов примыкания. Мы начинаем монтаж. А, вообще мы а, углубляемся не только а, в проектирование конструкции, расчет теплотехники, но в том числе а, обращаем внимание даже на такие мелочи, как перенос конструкции. А, делаем мы это при помощи вот таких зажимов, а, в которые вставляется рама, а, и, соответственно, переносить конструкции становится значительно удобней, и риск их повреждений он сводится практически к нулю. Это у нас веранда, которая пристроена к основному дому, площадью примерно 60 квадратных метров. Сейчас устанавливаем две гармошки, которые находятся друг напротив друга. Заказчик остановился именно на этом варианте остекления, потому что он позволяет... Ну, в принципе, почему он называется гармошками? Потому что створки у нас все съезжают к одной из сторон. И, соответственно, у нас проем становится пустой, и можно любоваться живописной природой. Вообще, гармошки, которые мы устанавливали, как правило, в практике, они у нас подвесный то есть у нас створки они ездят по роликам и эти ролики получается нагрузка у нас распределяется на верхнюю часть рамы в данном случае мы такую конструкцию установить не можем потому что у нас наверху бревно и стеклопакет имеет достаточно большой вес и соответственно в процессе эксплуатации у нас это бревно если сделать верхнюю подвесную систему скорее всего процентов 99 что она провиснет и у нас конструкция вообще не будет работать соответственно в данном случае мы гармошку у нас здесь Нижняя то есть нижняя опорная нагрузка у нас распределяется, то есть нагрузка у нас распределяется по нижней части рамы, и в этом случае, соответственно, это не повлечет изменения геометрии проема и работать она будет без проблем. Мы уже давно занимаемся обследованием зданий, то есть тепловизионным обследованием, то есть проверяем теплоизоляцию. Также смотрим микроклимат в помещении, работу инженерных систем вентиляции, микроклимат с помощью термогигрометра, то есть температуру, влажность, концентрацию углекислого газа. Также обследование производим с аэродверью и отдельно производим тест на воздухопроницаемость. Но это уже то есть для того, чтобы, ну, во-первых, проконтролировать свою работу, показать заказчику, что все на самом деле выполнен надлежащим образом и также предоставляем эту услугу бесплатно ну, в том числе вот при заказе подобных конструкций нашим заказчикам мы используем еще одну очень важную важный этап при проектировании, построения конструкции это построение изотерм конечно здесь в дереве это не настолько актуально но тем не менее если используются другие материалы зачастую необходимо Предусмотреть, где у нас будет находиться конструкция, в рассчитать распределение температур в узлах примыкания, для того, чтобы понимать, где у нас будет находиться точка рассы, соответственно, какие теплопотери будут происходить через, эти, через это примыкание, и минимизировать эти негативные воздействия, либо их исключить процентов на 70 работоспособность этой системы зависит от того, как выполнен монтаж одно из основных моментов, которые нужно соблюсти, это правильно выставить конструкцию в проеме для этого мы используем лазерный нивелир и соответственно по нему выставляем конструкцию, но у нас день и луч не так хорошо видно, поэтому мы используем специальный приемник который фиксирует то есть когда луч находится в в определенном положении у нас срабатывает датчик и соответственно этот приемник говорит о том где показывает где находится луч Для того, чтобы точно выставить конструкцию, мы используем не только лазерный уровень, но и также каждую точку крепления проверяем с помощью оптического нивелира и линейки. Эта система у нас немецкая при разработке крепежа мы предусмотрели крепеж, он у нас тоже заказан из Германии как и обычно у нас когда используется алюминий крепеж мы используем из нержавеющей стали для чего это нужно в процессе эксплуатации в месте где происходит соприкосновение алюминия со сталью, если попадет влага, то может возникнуть гальваническая пара и в этом месте металл может разрушаться и соответственно крепеж уже не не будет работать чтобы это исключить опять же с нержавеющая сталь она ну фактически исключает возникновение гальванической пары помимо этого мы покрасили шляпки ну не шляпки здесь получилось покрасить даже чуть больше так как у нас это белый цвет конструкции соответственно чтобы у нас сильно не выделялся крепеж и еще один момент который мы учли предварительно мы используем вот такие вот шайбы силиконовые они нужны нам для того чтобы у нас саморезы это сквозной крепеж мы соответственно предварительно сверлим конструкцию и затем в это отверстие у нас вставляется саморез и закручивается в дерево внизу конструкции у нас по тем или иным причинам может попасть влага, дождь ну элементарно просто пролили что то соответственно если у нас крепеж будет не герметичный то есть просто закручен шляпка будет прижимать раму то велика вероятность что туда вода она туда попадет соответственно чтобы это исключить не попала вода у нас в монтажный шов не начала разрушать пену и древесину начала гнить соответственно вот эта шайба она у нас исключает создает герметичность примыкания шляпки с рамой этой конструкции и вода у нас уже не попадет в, отвер... в отверстие для крепежа две конструкции навесили створки сейчас мы переходим к этапу заполнения монтажного шва пеной. мы очень серьезно относимся к мелочам и для запенки также используем специальную пену она у нас из европы это у нас высокоэластичная пена для чего она нам нужна так как это у нас дерево она в процессе эксплуатации может проем менять свою геометрию а, незначительно, то есть мы это тоже предварительно предусмотрели, но тем не менее, чтобы исключить эти риски, а, то есть изменение геометрии проема, чтобы на раму это не давило, а, мы можем ослабить, а, либо подтянуть крепеж. А, если мы будем использовать обычную пену, то а, она у нас будет этому противодействовать. Высоколастичная же пена а, после сжатия, она прекрасно восстанавливает свою форму. Ну, вообще, в принципе, на сжатие на растяжение работает она очень хорошо. Ну, как здесь указано, на 30% у нее сжатие растяжение. Вообще, мы считаем, что эта пена прекрасно подходит для деревянного домостроения. Если вы сталкиваетесь с какими-то негативными последствиями ее использования, то обязательно напишите в комментариях. Специально подготовили вот такие образцы, и сейчас посмотрим наглядно, как у нас высоколастичная пена работает по отношению к обычной. Вот у нас два куска пены разрезанных, соответственно обычная пена. Представим, что на нее оказывается какое-то давление. Ну, во-первых, на самом деле сжать обычную пену крайне сложная задача. Сейчас попробуем все-таки это сделать, надавить, чтобы она сжалась, и посмотрим, насколько она сохраняется. С усилием это все делается. Эластичная же пена, это в принципе нажатием одной руки. Также это можно сделать. Немножечко усилий прикладывая здесь. И, соответственно, она практически сразу, после того, как убираем руку, восстанавливается. Здесь у нас пена ну, в каком-то процентном соотношении, наверное, обратно восстанавливается у геометрию, но это незначительно. Пройдет еще несколько минут, и мы... В принципе, на монтаже пробовали, то есть вминать пену в монтажный шов где-то в течение 20 минут 30 уже мест, где вдавлена пена, не видно, потому что она вернулась первоначально в свое положение. полимеризовалась. Сейчас убираем ее излишки и э, после того, как уберем, проверим ее на герметичность с помощью аэродвери и дым машины. аэрод дверь сейчас уже создали разницу давления более чем 110 паскаль дыммаш у нас готова нагрета вообще суть разницы давления заключается в том что фактически мы откачали воздух и у нас через синие герметичные стыки должен проходить воздух внутрь заходить для того чтобы его визуализировать как раз таки дым нам в этом поможет Как видно, вот здесь у нас все герметично, то есть ничего не проникает. И вот здесь вот наглядно видно, у нас через, через паклю вместе с тыка, где стыкуется у нас бревно, через паклю у нас дым заходит внутрь. Если вам понравился опыт с дымом машины, обязательно поставьте лайк. Сейчас, как я и говорил, покажу, как тепловизором пользоваться в летний период времени. С помощью аэродвери у нас давление уже, разница давления возросла до 126 паскалей. И здесь у нас на тепловизионном снимке наглядно видны вот эти зоны, то есть через которые происходит инфильтрация воздуха, то есть воздух у нас засасывается внутрь. И вот такие вот полоски характерны, как раз-таки говорят, что у нас это не герметичные стыки, холодный воздух с улицы. Ну не то, что холодный, то есть он на самом деле не холодный, просто визуально мы его можем хорошо увидеть как раз-таки за счет того, что у нас стоит аэродверь. То есть в эти области у нас воздух заходит внутрь, и мы видим эту разницу. Фундамент у нас он э, достаточно прохладный, э, так как э, в ночное время он хорошо охладился. Посмотрим дальше. Э, посмотрим дальше. Вот здесь у нас венцы, э, через которые также происходит инфильтрация воздуха. То есть воздух заходит внутрь. Э, соответственно, здесь у нас это происходит. Э, идем дальше. Вот Такие вот места характерные негерметичных стыков а здесь у нас область инфильтрации также вот здесь у нас на кровле видно место где а, проходит а, воздух с улицы и видно соответственно тепловизионном снимке видно если мы посмотрим в реальности у нас там находится пароизоляция которая как раз таки от потока воздуха она колышется Прошло несколько дней. Мы вновь на объекте. Сейчас мы будем защищать пену от воздействия внешней окружающей среды. Это делать всегда необходимо, потому что под воздействием ультрафиолета и влаги пены разрушается. Делать это можно разными способами при помощи специальных лент либо герметиков. Здесь мы используем специальный герметик как раз-таки для защиты монтажной пены. Обычный герметик наносится шпателями либо какими-то другими подручными инструментами. Мы этот процесс автоматизировали. И улучшили наносим мы герметик при помощи специальной специального аккумуляторного пистолета для герметика здесь у нас также Туба специальная В которую помещается герметик И он выдавливается на поверхность пены а Вообще практически с любыми Пистолетами для герметиков Идут вот такие насадки Которые имеют определенный диаметр То есть их можно отрезать Под удобный диаметр Но для наших задач это не очень подходит Поэтому этот момент мы тоже Улучшили Улучшили Мы для себя Распечатали вот такие насадки Насадки распечатали на 3D принтере, с помощью которых наносить герметик значительно лучше. Все работы завершены, это уже окончательный финишный вариант. В итоге вот так все это прекрасно выглядит. Наша гармошка очень хорошо вписалась в концепцию этой веранды. Результатом того, что выставлена она очень точно, является то, что передвигается она достаточно легко. По сути, больших усилий прилагать не нужно, и пользоваться ей может даже ребенок. Здесь у нас установлены гармошки, называются они fs порталы Вообще мы устанавливаем различные нестандартные эксклюзивные решения. Сюда можно было предусмотреть систему РЧС-портал. Это подъемно-раздвижная система. Вообще она может быть до 6 метров в ширину. Высота, створ... высота конструкции может достигать 3 метров. То есть высота глухой части и открывающейся ширина створки может тоже быть до 3 метров. То есть фактически это стеклянная стена, где пол стены у нас открывается. Также эту веранду можно было сделать целиком из светопрозрачных конструкций. Такие системы стекления называются зимними садами. То есть, когда у нас все стены и крыша изготавливаются из светопрозрачной конструкции, то есть у нас стеклянная крыша и стеклянные стены, изготавливаем мы их из алюминиевых конструкций. Они прекрасно подходят для веранд, опять же, зимних садов, как они называются, оранжерии, террас. Ну, в принципе, для любых помещений, куда это можно предусмотреть. Также система, которую сюда можно было предусмотреть, система английских окон, гильотиновый тип открывания. То есть, где створка, она поднимается и опускается. В конструкции, которая максимально объединяет помещение и улицу, то есть для таких целей, мы используем бескаркасные системы. Но, естественно, они предусмотрены, в первую очередь, для остекления нежилых, жилых, не помещений. Такие конструкции, они э, не имеют рам, соответственно, у нас э, целиком объединяется, то есть через стекло, целиком объединяется помещение и улица. Еще одной системой, которую можно э, использовать, э, и в данном случае тоже, это... Когда у нас стеклопакеты вклеиваются в, в несущий каркас, который изготовлен из клееного бруса. Это очень часто можно увидеть в так называемых домах фахверк, где функцию каркаса, функцию рамы выполняют несущие стойки, перемычки, которые изготавливаются из клейного бруса. Такие светопрозрачные конструкции мы устанавливаем во многих регионах России. Если вас интересует эксклюзивные, нестандартные решения, необходимо спроектировать конструкции, прочитать теплотехнику узлов примыкания и вообще хотите, чтобы такие конструкции вам прослужили не один десяток лет, обращайтесь только к профессионалам. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если возникли какие-то вопросы или, может быть, пожелания, напишите их в комментариях и обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Будет еще очень много интересных видео в нашей работе не только.